Привет, народ! Кто-нибудь замечает, что чего-то не хватает? Здесь стоял токарный, вот, как рассказывал, что токарный у меня уйдет на днях. Вот мы его вытащили, выкатывали, грузили в прицеп. Люди сейчас уехали в город по делам, чтобы с прицепом ездить. Линда. Инда. девочка моя, караселька моя, девочка моя Посмотри в камеру <сíck> <сíck> Вот токарный загрузили рецепт 3.20 Мы его наклонили и тащили его лебедкой Ну, затащили, хотя хозяин новый хозяин станка сомневался А водитель, и я, мы не сомневались, что загрузим все, скинули вниз. Патрон я снял, лесодержатель и заднюю бабку. Ну, это крышечка от передней части. Все. Пока станочек. Жалко, два года. На нем я поработал. Конечно, жалко. Но охота стремится к новому. Станок продан за 65 тысяч. Брал я его. За 40 доставка обошлась 8 Манипулятор в моем городе, манипулятор в том городе, где я забирал Еще трешка Ну, 50, 51 тысяч он мне обошелся Просто за 50 тысяч станок не найдешь как Да и жалко я его делал Вот за 65 я его продал и эти деньги есть на руках Но станок новый, который я сейчас хочу, планирую Это ИТ-1М Это Скуна, токарный станок Ну, в новом, прям, нульцевый станочек За него просят сотку Вот сейчас где-то вот эти 35 косарей надо наковырять ну, Будем пробовать, трудиться Может, перезаймем у кого Но цель взять новый станочек Рыжий, Тишка, куда пошел? Рыжий, ты же рыжий, дай денег Ты же денежный кошар Дай денег Есть деньги, рыжий? Линда, спроси у него, где деньги а? ну, Ладно, на этой ноте будем прощаться В общем, станок ушел к новому хозяину вот. Цель взять именно хороший новее, да, он по жесткости 1 и Т1 или П, он конечно не как 1К62 но до 1К62 я, грубо говоря, еще не вырос по деньгам, так что фрезерный теперь у меня есть теперь цель взять тот новый станочек он в Куне стоял, не пользованный так что брать опять за 50 за 60 тысяч станок я не вижу смысла так что будем искать, занимать зарабатывать, копить у меня есть месяц, человек ждет месяц в течение месяца надо будет собрать денежки ну естественно я потом обзор покажу по этому станочку по новому так что до следующего видоса всем спасибо, всем пока